Здравствуйте, меня зовут Иван Жубрин. Я являюсь старшим научным сотрудником библиотеки Дом Музей Алексея Федоровича Лосева. Вы смотрите программу Музея Мания. И сегодня я хотел бы представить вашему вниманию жизнь и творчество одного из самых выдающихся русских философов конца 19-го, начала 20 века Алексея Федоровича Лосева. Алексей Федорович Лосев родился в 1893 году, 23 сентября, в Новочеркаске. Он окончил Новочеркасскую классическую гимназию. Именно с подростковых времен он стал увлекаться классической филологией, наследием античной классической литературы, а также мыслителями Платоном, Аристотелем, Владимиром Сергеевичем Соловьевым. В 1911 году Лосев поступает в Московский императорский университет, а в 1915 году заканчивает его одновременно по двум отделениям. По отделениям классической филологии и философии. Лосев был выдающимся христианином, можно сказать. Он был религиозным философом. Он рассматривал античную философию и античную культуру как тот тип культуры, который предвосхитил собой генезис христианства, которая возникла в первом веке нашей эры. По, по существу Лосев отрефлексировал всю античную культуру в своих выдающихся трудах «История античной эстетики», которая выходила с 1963 года по 1994 год в десяти томах. Лосев принадлежал к числу философов Серебряного века в том числе и потому, что он продолжал и развивал философские идеи и интуиции основателя, по существу одного из основателей русской философии Владимира Сергеевича Соловьева. Он создал синтетическую систему, основанную на православно понятом платонизме, как выражался сам Алексей Федорович Лосев. Однако не все складывалось благополучно в судьбе Лосева. Как известно, он был сослан, позже мы об этом обязательно поговорим. Сослан он был по делу, благодаря делу истинно православной церкви, которая считалась контрмонархической революционной организацией, и отбывал свой срок на строительстве Беломора Балтийского канала с 1930 по 1933 год, когда с него была снята судимость. Прежде чем говорить о его сильных годах, когда он в том числе обдумывал книгу «Диалектические основы математики», Следует поговорить о его первом восьмикнижии. Лосев начинает издавать книги в 20-е годы, и к 30 году он издает первое свое восьмикнижие, которое представлено книгами, которые мы увидим в следующем зале. Исследователи творчества Алексея Федоровича Лосева и других русских мыслителей Серебряного века выделяют в творчестве Лосева два фундаментальных восьмикнижия – Второе восьмикнижие было представлено «История античной эстетики», удостойной Государственной премии СССР в 1986 году. Первое же восьмикнижие представлено книгами «Диалектика числа у Платина, «Диалектика художественной формы», «Музыка как предмет логики», «Античный космос и современная наука», «Критика платонизма у Аристотеля». Философия имени, очерки античного символизма и мифологии, и, наконец, знаменитая диалектика мифа, которая вышла в тридцатом году. Именно эта книга стала роковой для судьбы философа. В 1930 году репрессивные органы советской власти изъяли все бумажные экземпляры данной книги и запретили ее к печати. Тем не менее, в 1930 году Лосев вставил в нее контрабанды, некоторые вставки, которые не понравились советским цензорам, и, наконец, поэтому предлог для ареста был найден. Ссылка Алексея Федоровича Лосева в «Сверлак» и на строительство Беломорка Балтийского канала в 1930 году составляет отдельную страницу жизни философа. По причине, как уже говорилось выше, неизъятых цитат из книги «Диалектика мифа», Лосев был обвинен в принадлежности к истинно православной церкви, контрмонархической революционной организации, как говорилось. На 16-м съезде Всесоюзной коммунистической партии, никто иной, как Каганович, обвинил Лосева в реакционизме и в том, что данный, человек должен был понести наказание за те труды, которые он публиковал в советской прессе. Более того, последовал следующий неожиданный удар. Никто иной, как Максим Горький в статье о борьбе с природой писал, что Алексей Лосев является очевидно малограмотным профессором, опоздавшим умереть. К сожалению, Лосев пробыл в изгнании три года, и после изгнания он возвратился фактически инвалидом. К концу 40-х годов он окончательно ослеп и мог различать только свет и тьму. Во время строительства Беломор Балтийского канала, будучи в ГУЛАГе, Лосев обдумывал сочинение своей книги «Диалектические основы математики», которую опубликовал позднее, после выхода из лагеря. Вместе с ним в лагере была его жена, Валентина Михайловна Лосева, на которой он женился в 1922 году. Мы можем спросить, а каким образом Алексею Федоровичу Лосеву удалось опубликовать свои труды, вообще удавалось работать, когда он более чем на протяжении 40 лет был полностью ослепшим? Дело в том, что у Лосева существовало много помощников, много помощников-секретарей, а также Большая часть работ сохранилась и находится в нашем Лосевском научном читальном зале благодаря тому, что у Лосева появилась наследница Аза Алибековна Тахагоди. Ныне она заслуженный профессором ГУ, ныне живет в этом доме непосредственно в квартире Лосева. Именно благодаря ей различные секретарии, переводчики и прочие люди интеллектуальной жизни Москвы тех, десятилетий, сумели организовать фонд. Около 10 тысяч экземпляров книг, статей, брошюр, журналов, которые ныне доступны в нашей библиотеке. С библиографией его работ, с библиографией основных работ о нем мы можем обратиться на портале «Весь Лосев». И сейчас каждый может с ними ознакомиться, придя в нашу библиотеку. Некоторые могут спросить, а чем, собственно говоря, запомнился Алексей Федорович Лосев? Я бы ответил на этот вопрос так: Алексей Лосев – это великий русский антиковет. Прежде всего. Антиковет – слово применимо не только к историкам, рассматривающим социальные, политические, экономические и прочие процессы, но и к тем людям, которые изучают сущность культуры и формируют тем самым основные законы ее развития, ее динамики. Такой культурой для Лосева стала, конечно же, античность. Именно античность стала той формой универсального синтеза, который вообще характеризуется философия Лосева. Алексей Федорович Лосев был последователем Владимира Сергеевича Соловьева, другого русского философа Серебряного века, в философском наследии которого особое место занимает идея синтеза. Идея всеобъемлющего органического синтеза между самыми различными отраслями духовной культуры, например, между наукой и религией, искусством и богословием. Соловьев мечтал создать такую философию, которая соответствовала бы цельному духу человека, то есть отвечала бы всем жизненным нуждам и запросам духовно развитой культурной личности. Лосев заимствовал эти идеи и развил их дальше, уже применительно к конкретной культуре, и именно к античности. В античности Лосев нашел именно притечу христианства. Он полагал, что античная культура не смогла возвыситься до идеи личности. До идеи личности возвыс... сумела возвыситься только средневековое христианское богословие. Алексей Лосев запомнился современникам, Человеком чрезвычайно скромным, интеллигентным и религиозным. Дело в том, что его тайное монашество было обнаружено только после его смерти. И сейчас мы видим на многих фотографиях а, Лосева в шапке. На самом деле это монашеская скуфья, которая часто современниками воспринималась как некоторая профессорская шапочка причудливого философа-идеалиста, Лосев действительно был последним русским идеалистом XX века. Алексей Лосев также запомнился как, имя, как теоретик, как один из главных теоретиков «Имяславия» движения русских монахов и религиозных мыслителей первой половины XX века. Скончался Лосев 24 мая 1988 года. И похоронен выдающийся русский мыслитель на Ваганьковском кладбище. Незадолго до этого он опубликовал текст, в котором упоминает первосвязителей славянских Кирилла и Мефодия. И, собственно, в, именно в этот же день философ почил о Бозе. С вами была программа Музей Мания. Меня зовут Иван Жубрин. Я являюсь старшим научным сотрудником библиотеки истории русской философии и культуры Дом Алексея Федоровича Лосева. До новых встреч!